Спасибо большое. Ну да, много вопросов, все, все относительно нашего любимого Бога. Действительно, Локи это Бог с большой буквы. Да? Вот, обычно мы говорим, что Бог это, это, это не имя, это должность. Да? Но вот это такая должность, которую Локи, наверное, ярче других богов олицетворяет. Давайте попробуем разобраться с этой удивительной фигурой. Вообще бог Трикстер, конечно, есть в любой мифологии абсолютно, как бы бог-антагонист. Но именно фигура Локи, она обозначила эту функцию Трикстера в настолько полном объеме, насколько это не сделала никакая другая система. Прежде всего, потому что она четко обозначила, северная мифология обозначила явно, Локи не враг, вот он не враг, он брат, друг, соперник, провокатор, инквизитор, все что угодно, но он не враг. Он может быть кем угодно, он может вредить как угодно, но при этом, при всем он не враг, вот это вот в сознании дуальности человека христианского толка вот не укладывается абсолютно, либо друг, либо враг. Тут может быть только вот, а как можно и быть и другом, и врагом одновременно, вот это вот непонятно. Но если такой, такая фигура появилась в проекции, в ментальной проекции человеческого мира, значит ее причина, была в самой системе северной мифологии, в, самой, в самом пантеоне северных богов, в, этом, в, этом, в этой структуре, в этой программе, огромнейшей программе построения реальности. Здесь бог Трикстер выполнял функцию не сатаны, он выполнял функцию чего-то другого. И любое слово, которым мы опишем локи, это будет неправильное слово. Вот Мы уже как-то тоже на эту тему на форуме обсуждали, с коллегами была достаточно большая дискуссия. Да, и вот Пришли к выводу о том, что Локи это как дао, дао, выраженное словами, есть не настоящая дао. Вот с Локи приблизительно то же самое. Локи, выраженные словами, это уже не Локи. Потому что нет слов таких для того, чтобы его описать. Потому что любое слово оно загоняет в определенные рамки, рамки шаблона понимания. Да, если это бог трикстер, значит он точно не тот, кто не трикстер. Если это бог огня, значит, точно не бог воды. Да, если это бог хаоса, значит, точно не бог порядка. А сама история Локи говорит о том, что ничего похожего вообще. Хотите, я буду богом порядка, пожалуйста. Хотите, буду богом хаоса на здоровье. Да, что еще? Воды? Нет вопросов. Я вам в лососе сейчас обернусь, Пронырну в, в, в, по, по фьорду, да? И, а кто сказал, что я не бог воды? Если я мудрый лосось, имеющий отношение и к воде в том числе. Вы сомневаетесь, что я бог воздуха? Пожалуйста, я очень сильно умею летать в виде сокола. Могу, могу во все мира, могу. То есть он бог всего. И в то же самое время он не бог ничего конкретно. Что же такое Локи? Локи это бог, который занимает пустующее пространство всегда. И в мире, в пантеоне северной традиции он всегда выступал противовесом всем остальным богам. Если богов куда-то заносило, например, в сторону порядка, ну надо же выравнивать систему, он становился богом хаоса. Если его заносило и их заносило всех в хаос, значит он становился богом порядка. И на, Бал, на перу Иира устраивал им вырванные годы всем. Если он бог помогающий, да, если боги начинали ссориться друг с другом, если они мешали друг другу, он выступал в качестве э, переговорщиков, он их примерял. Да, например, там, первая война асов Иванов, да, вторая война асов Иванов. Кто их всех мирил? Это был Локи. Он их всех мирил теми или иными способами. Скади приходит отомстить за отца, святое дело, что это ее законное право. А Локи убеждает ее примириться с асми. Локи, выступа, выставляя себя в крайне смешном свете, крайне с точки зрения воин скандинавской традиции, уж очень не воинской формы. Да? Случается что-то, Он э, пренебрегает всеми законами это Бог свободы, истинной свободы, когда свобода выступает противовесу слишком закостенелому мышлению, слишком закостенелой норме. И в то же самое время наоборот, если становится слишком много свободы, Он выступает в качестве носителя традиций. Что он Сиф сделал, да? вот он просто носитель традиций как это? Ну что, что она изменила со мной, неважно с кем, важен факт измен. А со мной там, или с кем другим, это не имеет никакого значения. Он занимает то место, в котором ему надо быть, не потому что ему хочется, а надо быть. И была сила в этом пантеоне только до тех пор, пока Локи выполнял свою функцию. Но как только они его связали, он не мог выполнять свою функцию, он стал статичен, ему дали имя. Его сковали в рамки, его привязали к скале и не дали ему возможности выступать в той форме, в которой, по которой суть его природы. И с этого момента начался Рагнарк. По сути, это было к крагнарек когда был связан Локи. Никогда умер Бальдер. Можно было заменить Бальдера, его заменили Фрейером. Пусть это. Не, не, неадекватная замена, но тем не менее пространство не было пустым, но функцию Локи никто исполнить не мог, потому что каждый из них с именем, каждый из них статичен, каждый из них может и Один может, но он не может без Локи. Он не может быть без Локи, потому что Один форму свою принял, он бог-властитель, а это значит, что он не может быть богом Трикстера, ему нужен был Локи. Но Локи у него не стало, и в этот момент Рагнарёк стал неизбежен, Рагнарёк стал неизбежен. Северные боги передали нам эту историю для того, чтобы мы понимали ее правильно. И какова сила этого бога Локи, вдумайтесь, коллеги, нет ни, одной, ни одного пантеона, нет ни одного мифа, где боги соглашались бы выставлять себя ну, в нелицеприятном виде, в нелицеприятной форме. Обычно да, таблицы и картинки пропускаем в пролетарскую суть вниками. То есть плохое мы о Боге не говорим, Бог всегда свят, свят, свят, свят, свят и так далее. Да? А все, что он делал нелицеприятного, то мы обрежем. Ну, обрежем, затрём, не надо об этом знать. Логик говорит наоборот, не надо. Ошибки это очень важно. И если я сейчас становлюсь трикстером, это говорит о том, что ваша система стала очень жесткой. А если я сейчас становлюсь обличителем, это говорит о том, что ваша система стала слишком свободной. И я буду показывать себя в том виде, с разорванными штанами и с открытыми гениталиями, не только для того, чтобы вы все посмеялись, а для того, чтобы вы посмотрели на себя со стороны для того, чтобы вы поняли, чего вам не хватает. И вот каждая эта его история, это как кривое зеркало системы. Он становится таким для того, чтобы уравновесить систему, для того, чтобы уравновесить слишком веселость или слишком серьезность, слишком праведность или слишком греховность. Какой еще бог в каком пантеоне на такое был способен? Все личины надевали, все маски, все же были белыми и пушистыми. И никто, ни у кого, не дай бог, ни руки, ни по локоть в крови, ни даже по самым мизинчик не, не задет. И только Локи действительно показывал правду. Кто такой Локи? Это бог правды? Да, но он же и бог лжи. Попробуйте это понять, что истина это когда правда и ложь вместе. И вот это он учил Локи. Просто человеческий разум, он не может это воспринять словами, а вот образами, примерами, э, отражениями, он понять способен. Может быть, еще не способен сказать, но понять о том, что любые перегибы, они всегда приведут к монотеизму. Когда ты начинаешь чего-то вырывать из своей жизни, жди, что это место будет занято. Вопрос чем явно не тобой, то о чем мы с вами начинали говорить с самого начала. Если ты принимаешь какой-то опыт от чужака, ты становишься от него зависим. Если ты принимаешь что-то на веру в виде какой-то заповеди греха или праведности и не прожил это через свой собственный опыт, через свою жизнь, не принес в тысячи вариантах, не воплотил в тысячи имен как Локи, как Один, как Ладур или там, Ик, да, сколько у них тысячи имен у каждого, и в каждой тысячи имен ты себя как-то не проявил, это будет чужой опыт, а значит ты становишься уязвим по отношению к тому, кто тебе этот опыт дал. Вот Локи учил своих братьев по пантеону, по семейству иметь разный опыт, чтобы они были независимы. И Амелу он им показал не просто так, указав их на, самый главный, на самую главную их ошибку, беспечность, потому что сильный, он всегда беспечный. Сильному поделиться собственной силой, собственным добром трудно, что ему не убудет. Европа принимает беженцев, понимает, мы же богатые, мы же можем поделиться, мы же сильные и так гордятся своей собственной этой силой, не понимают, что это амела, она обовьет старый Многовековой дуб Англии, она залезет на ясень Норвегии, она заберется на каждое дерево и потом ты не будешь знать, кто с тебя сосет эти соки. Это маленькое невзрачное мело, оно убьет все добро. Именно это Локи пытался рассказать, смотрите, вы цените свое добро, оно для вас самое лучшее, но почему же вы его не бережете? Почему вы его не развиваете? Почему вы его не воспитываете? Вы считаете, оно у вас неуязвимым? Да, Фрик сделала Бальбера неуязвимым, традиция сделала первооснову добра неуязвимым, прекрасная традиция. Но они погибли от собственной силы, от бешеного самомнения о том, что с ними ничего не может случиться, то, что сейчас происходит с Европой. Они гибнут от собственного самомнения. И этому пытался научить Локи. Вот этому от него можно научиться. Вот этому от него можно научиться видеть, где несоответствие, и уметь это показывать. И не бояться, что тебя привяжут к скале. Но для того, чтобы обладать таким качеством, надо действительно стать богом всего. То есть да, и, и знаниями обладать, и стихиями обладать, и смелости должно быть очень много. А самое главное, Самое главное, надо очень любить тех, кого ты учишь. Очень любить, бешено любить. Даже когда ты их учишь больно, любить. Парадокс, ну вот так, мы отвыкли так думать на самом деле, да вот, хотя когда-то так детей и воспитывали, кого больше всех любили, того больше всех и гоняли. Что касается даров. Коллеги, мне бы очень хотелось, чтобы вы это понимали. Информации на самом деле очень много. Интернет набит мнением о том, какое пиво под какой камень лить. Давайте серьезно смотреть на вопрос. Боги это не люди. Да? Они в вашем пиве не нуждаются. Им принадлежат пол Вселенной. Они пространствами ворочают, они миры созидают. Что им ваше пиво? Здесь важен факт контакта. Просто люди, которые не знают, как устанавливать контакт с Богом, они придумали этот ритуал, который рабочий. Пойти в магазин, купить там пиво или сварить, или что-то испечь, отнести. Они на это тратят время, и самое главное, мысль их в этот момент, она никуда с канала не девается. То есть это метод удержания на канале, пока ты думаешь над даром, приобретаешь и изготавливаешь этот дар, относишь. Да, ты все время на канале, вот эти несколько часов, пока ты на канале, это связь. И это связь взаимообмена информацией. Поэтому при, при всем ты с доброй душой раскрываешься перед этой силой, она соответственно тебе дает то, что ты жаждешь, в рамках конечно объема, который способен воспринять. Поэтому здесь нет пиви дела, это просто ритуал. Помните, это просто ритуал, ритуал соединения. Вы можете придумать этот ритуал каким угодно. Да, вот буддисты, например, что восемь раз мантру читают это тоже ритуал, да, они пиво не носят, а эффект тот же самый. Там христианин лбом бьется, или не лбом, ну чем-нибудь там. Ну, в разных культурах они разными органами бьются. Ну, в общем, бьется да, тоже несколько часов это тоже ритуал. Все зависит от того, каков уровень вашего контакта. Если ты с ним разговариваешь как с отцом, это одно как с хозяином, это другое, как раб с господином, это третье, да, как брат с сестрой, это четвертое, как Один с Локи да, или, там, или Тор с Локи, это, это пятое. В зависимости от того, кем ты себя чувствуешь, вот так ты с Богом и общаешься. Найдите свою удобную форму и тогда ваш контакт не будет ограничиваться там, часами поиска и принесения дара, он будет всегда. Он будет всегда, если вы по тем самым ключам, о которых речь шла в самом начале, будете синхронны, если вы совпадете. А синхронны будете только в одном случае. Во-первых, вы не будете загонять логи в рамки слова, то есть шаблона, кто он такой. А во-вторых, попробуйте, ну если не жить, хотя это идеально, конечно, да, если не жить, то, по крайней мере, хотя бы, ну, как-то сказать в рамках мистерий, собственных, которые вы устраиваете сами для себя воспроизводить легенды истории Локи в реальном мире и попробовать понять его мотивацию. Вот очень важно. Да? ведь опять же это не человек, то что он в человеческой форме описан, это еще ничего не значит, что он и в рыбьей форме описан, и в соколиной форме описан да? и в виде Кобылицей, он тоже описан, я, конечно, не вас призываю становиться кобылицами или чтобы рожать слипнира, но почувствовать, что такое изменить свою сущность, чтобы спасти своих. пол изменить, сущность изменить, чтобы спасти свою семью. То есть это просто описано в такой форме. Попробуйте теперь эту аллегорию разобрать, стать тем, кем ты не являешься чтобы твои выжили, делать то, что ты не, не обязан совершенно делать, потому что есть любимые люди, которые могут пострадать. Вот Попробуйте вот с этой стороны его понять, с этой стороны его прочувствовать. Я считаю, что ум скандинавов, который сумел описать в легендах не приукрашивая Локи, а именно передав его именно такую сущность, он дает нам не просто это дар нам просто. Потому что ни одна легендарная база не сохранилась именно в такой чистой, неперевранной форме. А еще что очень важно, сама северная традиция, она вот этим отсутствием лжи, она осталась чиста, и поэтому она сохранилась здесь. Никто не имеет права прикоснуться к ней ни с крестом, ни с полумесяцем, ни с прочими оговорками. Ложь это не грех, если брать так северную, северное направление. Это самоунижение. То есть ты, конечно, можешь лгать, считаешь нужным лгать и лги, пожалуйста, да? Но просто помни, это самоунижение, если ты сможешь с этим дальше жить, живи. Кто тебе мешает, пожалуйста, живи. Никто тебя не убьет, не, не изгонит ниоткуда, да? живи. Но как ты будешь с этим жить? И без всех вот этих вот штучек веткозаветных, да? какова разница, коллеги, между не лги и не лжесвидетельствами? Подумайте на досуге.